mm Самая красивая, все мальчишки смотрят на тебя, и девчонки шепчут то счастливая, завистью платочки тебя. Но когда смущенно улыбнешься, ты залез сразу станет веселей. Самая красивая, самая счастливая, все давно стало. Ты моей. самая красивая, самая счастливая. Все одовно станешь ты моей. Дверь ресторана нам откроется. Сядем мы за столиком вдвоем Рюмки недобитые оставит там Танцевать с тобою мы пойдем Но когда смущенно улыбнешься ты В зале сразу станет веселее. Самая красивая, самая счастливая Все давно станешь ты моей Счастливая Всё одно станешь ты моей Закончится, провожать пойдет тебя другой Уходи за ним, если так хочется Я страдать не буду, черт с тобой Ты пойдешь тропинками знакомыми Вдоль высоких стройных тополек Самая красивая, самая счастливая Все одно станешь ты моей Самая красивая, самая счастливая, все давно станешь ты моей. Самая красивая, самая счастливая, все давно станешь ты моей.